Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии в начале было слово. Меня зовут Евгения. Сегодня мы вновь обращаемся к Лествице, которую написал Иоанн Лествичник в середине VI века по просьбе своего друга, игумена Иоанна, игумена Раивского монастыря. Напомню вам, что Лествица это... Духовное руководство к монашескому деланию. Название этой книги восходит к рассказу Библии о проце Иакове, который однажды в пути заснул и во сне увидел, как с небес на землю спустилась лестница, и по ней вверх-вниз входит ангел. И вот это название Иоанн, лестничник, и положил в основу своего духовного произведения. В нем говорится о том, как бороться со страстями, которые неизбежно встают перед монахом. Но эта книга также полезна и мирянам. Более того, она благословляется Русской Православной Церковью для чтения мирянам, особенно в период Великого Поста, потому что те страсти и искушения – которые, несомненно, встречаются монаху, они есть и в миру. Вот, например, вот есть такие главы, как о среблюбии, о нестижании, о сне, о молитве, о безумной гордости, о кротости, об искоренении страстей. То есть все это встречается в миру и актуально и для Миринина потому что и здесь, находясь в миру, мы тоже боремся со страстями и грехами. Итак, мы уже рассмотрели два первых слова, то есть две первых главы этой книги. И сегодня слово третье. Называется это слово, это глава о страничестве, то есть об уклонении от мира. Итак, вступивший на путь монах Отстранился от всего земного, теперь его не волнуют никакие мирские заботы, и он может идти к Богу. Но Иоанн здесь предупреждает об одной опасности. Ни в коем случае не нужно снова соприкасаться с миром, ни при каких обстоятельствах. То есть нужно выработать в себя полный отказ от всего мирского. это Называется странничество. То есть как странник, кто такой странник? Странниками называли путников, путешественников, чаще всего с целью поклонения святыням. Странники ходили по земле, заходили в разные храмы, монастыри, то есть нигде подолгу не останавливались, то есть не имели ни к кому, ни к чему привязанности. То есть им монах должен быть стать таким странником. То есть идти по пути к Богу, соединение с Богом, и все мирское не должно его волновать. Вот что пишет Иоанн Лестничник о том, что такое странничество. «Страничество есть невозвратное оставление всего, что в Отечестве сопротивляется нам стремление к благочестию. Странничество есть недерзновенный нрав, неведомая премудрость, необъявляемое знание» утаиваемая жизнь, невидимое намерение, необнаруживаемый помысл, хотение уничижения, желание тесноты, путь к божественному вожделению, обилие любви, отречение от тщеславия, молчание глубины. В странничество есть отлучение от всего с тем намерением, чтобы сделать мысль свою неразлучную с Богом. Странник есть любитель и делатель непрестанного плача. Странник есть тот, кто избегает всякой привязанности как к родным, так и к чужим. То есть монах-странник – это тот, кто уже полностью отказался от всего мирского, пребывает в постоянной молитве, Устремляет свою мысль к Богу и плачет, о чем плачет, то есть о грехах, то есть сокрушается о своих грехах, вырабатывая в себе смирение. И таким образом, соединяясь с Богом, получает от Бога знания духовной жизни, духовных законов. Но вся эта жизнь происходит тайно, то есть между Богом и монахом. То есть вот к чему должен стремиться монах. Но возможно ли. Странничество в нашей жизни. Ведь мы помним, что эту книгу советуют читать и Миряна. Бывают ли Миряне странники? Да. Мирянин странник – это тот, кто понимает, что Бог дал ему здесь жизнь, временную жизнь на земле, для того, чтобы, соблюдая евангельские заповеди, совершенствуясь добродетелях, тоже стать близким к Богу. То есть Мирянин странник – старается быть достойным чадом православной церкви, посещать храм, участвовать в божественной литургии, регулярно исповедоваться, причащаться святых Христовых тайн. Это удивительное таинство дает нам силу в борьбе с грехами. То есть борьба с грехами происходит и в миру, изучает Евангелие, пользуется благами мира. Который дает Господь, для того, чтобы оказывать милосердие ближнему, любит родственников и заботится о них по евангельским заповедям, так как учит Господь, радуется окружающему миру, понимая, что окружающий мир и все, что он имеет, это дар Божий. То есть, вот кто такой Миринен странник То есть он не устраняется как монах от мира, он живет в миру. Но понимает, что самое главное – это все-таки Бог, и то, что он имеет, должно служить пользе ближнему и самосовершенствованию, то есть укреплению добродетели. То есть добродетель любви, милосердия, смирения, в первую очередь, без которого вообще невозможно никакая добродетель. То есть вот кто такой миренин странник На пути к странничеству как монах, так и мирянин может подвергаться искушениям. Иоанн Лествичник предупреждает, что в первую очередь нужно избегать тщеславия. Если всякий пророк без в своем Отечестве, как сказал Господь, здесь Иоанн приводит цитату из Евангелия от Матфея, 57 стих, то должно остерегаться, чтобы уклонение от мира не было нам поводом к тщеславию. То есть Иоанн напоминает нам, как самого Христа в родном городе Назарете не приняли как пророка, хотя уже в других городах Галилеи, особенно в Пернауме, Спаситель уже славился своими чудесами и его почитали как пророка. Ну вот, а в родном городе его не приняли. Так и любого человека, который захочет быть пророком, в своем отечестве, да, у него это не получится. Да это и вредно, потому что это уже тщеславие. Сколь велик и достохвален сей подвиг, имеется в виду подвиг странничества, столь великого рассуждения требует, ибо не всякое странничество, предпринимаемое в крайней степени, есть добро. Вот. Или потому что предпринимается самонадеянно и дезновенно, или выше сил и возможностей. То есть вот здесь еще Иоанн напоминает нам, что этот подвиг должен делаться с рассуждением. Кроме того, начинающий монаху может прийти в голову, в общем-то, благая мысль о том, что он, поняв, как надо жить, духовную истину, должен идти к людям, снова вернуться в мир для научения ближних и для проповеди Святого Евангелия. На первый взгляд мысль совершенно благая. Но Иоанн Лесвичник предупреждает о том, что эту мысль может подсказать лукавый дух. Вот что он пишет. «Поспешая к жизни уединенной или странничеству, не дожидайся миролюбивых душ». То есть людей, которые любят мир. «Ибо тать приходит нечаянно». Кто такой тать? Стать, в переводе со старославянского вор, разбойник. То здесь идет речь о, бесу, о бесах, да, которые могут прийти нечайно, то есть неожиданно, с целью ну, похитить духовное богатство деят, делателя. Многие, покусившись, то есть попытавшись, спасать вместе с собой нерадивых и ленивых, и сами вместе с ними погибли, когда огонь ревности их угас со временем. Ощутивший пламень, беги, ибо не знаешь, когда он угаснет и оставит тебя во тьме. То есть о чем идет речь? То есть, если монах, начинающий монах понял, что вот в нем возник огонь любви Божией, то нужно идти спасаться самому, но не стремиться прежде всего но не стремится спасать других. То есть прежде всего Иоанн Лесточник делает упор на том, что нужно спасать себя. Иначе он предупреждает о том, что можно и нерадивых, да, миролюбивых не спасти, и самому растратить душевные силы, и, в общем-то, огонь любви божественной может погаснуть. Мы об этом и читаем, братья и сестры, в Евангелии, когда Господь говорит, не давайте... «Святыни псан, и не мечите бисер перед свиньями». Ну, здесь о чем речь? Здесь имеется в виду не то, что Господь обзывает людей миролюбивых свиньями. Да, здесь образ свиньи – это образ животного, который смотрит вниз да, и не смотрит наверх. То есть под образом свиньи понимаются люди, которые пока еще слишком любят мирское и еще не способны по своему духовному состоянию понять духовные истины. И вот Господь предостерегает, что нужно спасаться самому, и, в общем-то, если люди не готовы, не надо им и проповедовать эти истины. Они могут еще и над ними посмеяться даже. Далее Иоанн Лестничник приводит послание апостола Павла к римлянам. На старославянском оно звучит так. «Тем же оба до нас, братья, а себе слово даст Богу». То есть в переводе звучит так. Итак, каждый из нас, братья, о себе даст ответ Богу. И опять цитата. Но учая инаго себя ли не учишь? То есть, как ты можешь учить других, не учая себя, то есть не совершенствуясь сам? Как бы сказал, все ли должны мы пищись о других, то есть заботиться о других? Не знаю. О самих же себе всячески должны мы заботиться. То есть лестничник из Божественного Апостола приводит подтверждение тому, что он говорит. То есть заботиться о себе, то есть о своей душе мы должны несомненно. А вот должны заботиться о других, то есть это кому дано. То есть это дано не каждому, но о себе обязательно. Далее вот, что он говорит по этому поводу. Когда мы на год или на несколько лет, удалившись от своих родных, приобретем малое некоторое благоговение или умиление, или воздержание, тогда суетные помыслы, приступившие, побуждают нас опять идти в одечество, то есть на родину. Для назидания, говорят, и примеры пользы многих, видевших некогда наши беззаконные дела. А если мы еще богаты даром слова и имеем сколько-нибудь духовного разума, тогда уже, как спасителям душ и учителям, советуют они нам возвратиться в мир с тем, чтобы мы благополучно собранное в пристанище бедственно расточили в пустыне. Постараемся подражать лоту, а не жене его». Ибо душа, обратившись туда, откуда вышла, уподобится соли, потерявшей силу, и сделается неподвижную. То есть о чем здесь идет речь? Вот, суетный помысел вот идти проповедовать Слово Божьего Отечества, когда вот, нет Божьего благословения, имеет целью того, чтобы подбить монашествующего на расточение уже приобретенных духовных богатств ты ведешь меня по жизни очень испытания даря в пути то мне больно то печально очень кажется нет сил уже и ты